Всем привет! За моей спиной находится национальный олимпийский стадион «Динамо», где сегодня состоится финальная домашняя игра Минского «Динамо» в сезоне 2022. Погода вот сегодня, к сожалению, не очень, но мы постарались сделать все для того, чтобы на нашей фан-зоне сегодня вам было тепло, комфортно и очень весело. Пойдем посмотрим! Вас здесь сегодня как-то громко. Расскажите, да. что происходит. О, ребят, сегодня Винлайн предлагает вам принять участие в розыгрыше и получить подарки от Винлайн и Динамо Митц. Все Конечно. очень просто. Смотрите, вот этот мяч а, с автографами футболистов клуба. Там майка с автографами футболистов клуба в 95-летию клуба. И пледы Винлайн. Теплые в которых сам Денис Зорохов э, принимал участие на Винлайн Медиа Лиги. Вот это все можно выиграть. И самое крутое – апгрейд билетов до ВИП-ложи. Если вы пришли с обычными билетами, можете попасть в VIP Вот так. Ну и кофе-чай бесплатно. Забыл про девчонок. Это самые главные действующие лица. Они все знают лучше меня и лучше всех здесь. Нам сказали, что вы знаете все сегодня здесь. С кем сегодня играет «Минская Динамо»? Динамо Минск сегодня Итак, играет друзья, сегодня всех болельщиков С, Динамо Минск. Быстрее, мы приглашаем. Как... Вообще без шапки. Так, так лучше? Не идет? Я, что это был за взгляд сейчас? Он Без шапки, вперед. Пускай показывают, доказывают, что они могут. Конец сезона – это ваше будущее, да, что вы, как сейчас себя покажете, так вы и в следующем году будете, в следующем сезоне играть. Поэтому дело чести, доказывайте, ребята, доказывайте. Здравствуйте, мы рассказываем, что у нас здесь новый тренер, перспективно отсматривает новых ребят в новую команду. Ну, как-то нужно обновлять состав. На чье место готовите замену в первую очередь? А, ну, я думаю, что в первую очередь а, ребят, которые подают мяч, они вот… А очень сильно влияет на игру, потому что они, когда передают вечи, это настоящий заряд позитива нашим футболистам, невзирая на такую немного сопливую погоду, но это не страшно. А вот после этого эти ребята смогут заменить даже наших самых ведущих и опытных футболистов. Поэтому, ребята, играйте лучше, чтобы к вам не пришла замена на следующую игру пожалуйста отлично у тебя получалось просто супер на самину кого пойдешь у нас в составе не знаю ну а если подумать ну 10 номера 10 пора менять правильно да. хотелось бы чтобы ребята настроились на игру всегда были на позитиве да, чтобы, чтобы были готовы к а, любым матчам и чтобы это всегда это страшно, а у них было прекрасное настроение Причалка, есть заготовленная? Белый, синяя, самый сильный. Ух ты, сколько у вас здесь автографов, да, я только сейчас заметила. А расскажите нам, кто здесь есть? Так, здесь есть, Иван Артем Черединский. Нужно ли спрашивать, кто победит? Ну, конечно, не нужно. Вас потихонечку начинают окружать динамовские болельщики. Ой, И вот те вот вообще опасные, мне кажется, двое ребят, они как бы могут на самом деле шуму наделать. И можно сказать, с детства за Динамо болеют. Они точно, да, да не Сужи. боитесь. Сужи. Не боитесь таких детских ребят что нам бояться? Мы же не агрессивные. Есть какие-то рекомендации, возможно, кому-то личные? Кому-то личные. Сыграть через «не могу», через «колено», как говорят по-народному. Это будет так. А советы уже дали тренера через колено. Только через не могу и тогда все получится. Вы так поближе сели, я так понимаю, хотите, чтобы вас услышали, да? Я болельщик со стажем почти фактически 50 лет за Гродно, поэтому самая моя любимая команда. И химик был, и неман Гродно. Привет, ну рассказывай, как здоровье? Ну, нормально тихонько. Восстанавливаюсь, магниты делаю. Пока уже особо не болит, поэтому нормально ну, все. Ну, ты знаешь, выглядишь как из фильма Упал, очнулся гипс. Не, не знаете, почему не смотрел. Не знаю, Слушай, ну вот как-то так не повезло. А вообще вы э, спортсмены, футболисты, я вот с вами наблюдала. Люди такие суеверные. Часто у вас есть определенные ритуалы, когда вы ходите на поле, наверняка во что-то верите. Ты не думаешь, что тебя кто-то сглазил? Ну, особо и не думал, на самом деле про это. Не знаю, честно, просто в течение обстоятельств может это не повезло просто. От одного игрока не зависит выигранный, выигранный матч, зависит от всей команды. В частности, хотелось бы пожелать нашему голкиперу отстоять на ноль, ну а нападению, конечно же, забить. Пару-тройку мячей. У вас есть любимчик в команде? Ну, на данный момент, наверное, уже нет. Не на Тадамович. Вот это был хороший игрок в нашей команде. От кого сегодня ждете, что он забьет? От Ванька, конечно. А, а, ну, От Ванька ждем. Но ну, Канц еще может помочь, конечно же. Если кислый И ja. кислого, стандарт будет. Кислый стандарт, конечно, да. Там штрафной какой -то. Но Хороший, молодежь, да. от молодежи все ждем. Кислый молодежь от молодежи ждем. Нет, да, да, да, и кислый. Нет. Да. А что, он не молодой, Ки молодой пацан. Да, и... да. Ну что, Динамо или трактор? Ну, честно Динамо говоря. Динамо-Юни. Если честно, то Динамо Юни. Сделали бы там натуральное поле. Ну вот вы сами видите, сколько людей приходит. Так зато на Динамо Юни мы. На тракторе немножко да. и теплее было бы, да, если да, теплее, бы все вкусные. Атмосфера на тракторе немножко по, по, поживее, как-то, блин, ближе к полю. Ну, про Динамо-Юне говорим, Женя. Не, а я про трактор. Нет, на канал то же самое получается, что ближе все-таки к полю, ближе к игрокам, ближе к эмоциям. Да, да, да. Так, мне кажется, сейчас нужно покричать. Вот как-то нужно. Давайте покричим. Ну давай, душа! Ах, Ванька, oh, no. nice, Да, да, да. Мне, мне кажется, вы просто плакат не развернули. Сейчас нужно как-то эту ситуацию исправлять. Сейчас примотаем, развернете. За кого ты болеешь? За одинаковый А победит сегодня кто? Такие люди нам нужны здесь, на арене, уверен, ты и без микрофона громко поддерживаешь нашу команду. Предыдущий вручил одну майку, правильно я поняла? Да? да. А что вы такое делали, что он вас отметил? Танцевали. Танцевали болели. Да. Замечали, мы... А вы подружки, правильно? Да. да. А вы вещами меняетесь друг с другом? Нет. Не вот. тоже так. Я тоже не люблю с подружками вещами меняться. Поэтому как вы будете делить одну футболку, расскажите. Я ей тебя пока, да? Вы знаешь, мы просто решили, что как-то нужно спасать ситуацию, потому что раз вы не делитесь, я вас понимаю в этом вопросе. Вторая футболка, ходите все. все время вдвоем. Ой, боже мой, какие поцелуи! Девчонки, на следующем матче, ну понятно, что уже в новом сезоне, ждем вас в этих футболках, Обязательно. красивенько, Обязательно. все, и точно так же танцевать, договорились? Мы же да, да, мы еще на высоту. А, все, тогда все. Здесь я собирал росписи Динамо Минска, собрал почти всей команды. И вот на этом матче хочу добить всех. Кого тебе не хватает? Мне не хватает нескольких защитников и запасных вратарей. Ну, запасные вратарей, понятно. Ты, кстати, тебе подскажу, лавина трибуны. А кого из конкретных защитников не хватает? Может, мы тебе поможем в дальнейшем? Давай посмотрим. Кто, кто самый необщительный, кто до этого не успел подойти и не расписался? Мне вот 26-й вот никогда не подходит. Он вот очень часто уходит. 13-й тоже из защиты. Да. И получите а, 79-й. Вот, довольно редко подходят. Мне не повезло их еще собрать. Мы их обязательно отчитаем. Во-первых, что они не подходят и не расписываются. Но три человека, мне кажется, сегодня это вообще не проблема. Поэтому ну, у вас три парня, ловите каждый по одному, и они распишутся. Потом проверим. for means congratulations. How does it Thank feel? You. I'm very happy. Uh, of course was important game for us for taking these three points for stay on the top of, uh, of the league and, uh... Yeah, we come out uh, from a difficult situation today. We win. That's, that's what what matters. How does the uh, team supported you after? Who was the first to come and uh, to say congratulations? I didn't see, I didn't see. I was uh, concentrated just to score the goal because it was important. And that's it. After, of course, I think everybody was happy. Thank you. Thank you.